Жили были на разных берегах два брата. Братец рус и братец ский. Однажды пролетел над ними самолетище белокрыл и выпал из того самолетища чемодан с десятью миллиардами заморских денег. И достался Си чемодан одному брату, а второму не достался. Мораль: не всем полуостровам везет. Конец.